Я считаю, что у нас круглый стол удался по одной простой причине. Мы даже расширили нашу тему Реальное энергоизбряжения при модернизации предприятия. Расширили тему с одной стороны до уровня города, с другой стороны до уровня страны. И до уровня таких проектов, ориентированных в будущее, на десятилетия вперед очень интересно и я попрошу да? участников круглого стола э -э -э подвести какие-то итоги если Больше, можно попросил бы первого тачка и олеговича да? не я понимаю, бывает а по потом... не бывает и типа по 40 скажите честно что было интересно что не очень а значит, значит да. тематика а микрофон включен Моя тема, она изначально выбивается, потому что мы все-таки работаем не с предприятиями, да? то есть понятное дело, что нам больше интересна работа именно с учреждениями какими-то, да? у них есть свои котельные и прочее, но все, что вот именно было сегодня, высказано, оно больше рассчитано на работу с предприятиями, с крупными предприятиями. Да, то есть к сожалению это скорее всего не наша тематика, но наш инструмент не наш инструмент, а энергоссер инструмент применим и в их сфере. но там необходимо будет искать э, самим компаниям и предлагать, Euh, скажем так, свои услуги и как один из вариантов вот, лизинга, некосервис, то есть есть несколько вариантов именно финансирования. Это лишь именно как инструмент. Говорим, а конкретно именно с нашей стороны нам больше, конечно же, интересно именно государственное учреждение, а не мероприятия, но ну, сферу своей деятельности. Мы просто не можем заниматься ими. Было именно Много интересных вещей в докладах и донесут до руководства. Спасибо всем. Станислав Петрович. Я считаю, что все доклады имеют серьезное интересное содержание. Вот, особенно мне понравился последний доклад об альтернативных источниках, возобновляя их, их источников ресурсов. Вот, но это является экзотикой, и, наверное, эти источники дают какую-то долю процента общего количества электрической энергии. Известно, что в Европе предполагается в течение 10 актилей перейти значит, на эти заборальные источники до 40 процентов. По большому счету и не нужно переходить это только к генерации. Основная генерация это будет гидроэнергетика и углеводороды. Потом вот, доклад Игорья Алексеевича. Я думаю, что мы могли бы тоже со своими разработками. Я Вы уже предложил войти в эту я программу. Я уже предложил что а, он очень интересно участвовать в таком мероприятии. Хотя столб не совсем круглый. Вот круглый. Форма, mm -hmm. а содержание другое. Да, пожалуйста, Александр Юрьевич. Тоже присоединяюсь. Все доклады были очень интересные. Так получилось разнонаправленно, как вы, правильно заметили. В масштабах производства, да и в города, масштаб всей страны, вот. так или иначе в общем они все пересекаются у нас у всех одна задача это сохранить и ресурсы, да Спасибо. не только заработать да все-таки сохранить поэтому надеюсь, что всем понравилось все отчеркнули из наших докладов что-то для себя интересное, полезное и в дальнейшем придет в эту позицию. дачи. Я, прежде всего, очень признатель за возможность высказаться по этому вопросу. Я не очень люблю историю про устойчивое развитие, потому что сейчас мы находимся в ситуации, когда, уже поздно устойчиво развиваться, нужны прорывные технологии, скрывающие. И то, то направление деятельности, как, о котором я рассказывал, это на самом деле такое прелюдия к более масштабным вещам, которые связаны с созданием новых видов углеводородных топлив через преобразование наличной до на сегодняшнего день территории Российской Федерации альтернативной энергии, ветра и, и прочее. Спасибо. Спасибо всем участникам круглого стола. Еще раз скажу, что мне, как ведущему груп было все очень интересно, и я задавал вопросы от чистого сердца, надеюсь, на них отвечали также. Хотел бы сказать, что наша газета, она именно общая отраслевая, энергетическая, и поэтому не случайно докладчики представляли разные, скажем так, отрасли энергетики. Если у наших слушателей, у наших докладчиков будут какие-то интересные предложения по поводу проведения э, дальнейшего таких вот круглых столов, семинаров, то, пожалуйста, пишите нам. И напоминаю, что итоговая публикация будет на страницах нашей газеты, и мы объявили, что все участники, э, все посетители круглого стола э, могут оставить свою визитку, и до конца года они будут получать э, газету по подписке, по электронной подписке. Спасибо, до новых встреч, до свидания.